И с вами снова Хил Клин 2, и мы с оптимусом будем с вами гонять сейчас. Uh, давайте проверим, как у нас навыки улучшились, не улучшились, какие у нас новые достижения, новые результаты, и посмотрим, может мы дадим вам несколько uh, советов, а может вы нам тоже что-нибудь подскажете, как же лучше пройти определенные этапы, что нам делать. И можете об этом писать в комментариях под этим видео. Мы вам будем за это очень благодарны. А пока у нас первая победа. Первая победа это у нас из-за чего? Из-за того, наверное, что мы двигатель новый поставили. Или просто все-таки профессионализм берет свое. Первая победа, первая награда. Ну, как бы не первая, в этом выпуске первая. А, хотелось бы продолжить эту гонку. У нас уже два заезда в одном турнире. Вот, идеальный старт. Я, по-моему, уже рассказывал про идеальный старт в предыдущем видео. Но, повторюсь, повторюсь, наверное, когда будет начинаться следующий заезд. Я объясню, почему именно я тогда этого момента... э -э расскажу, а не сейчас. Э -э ну, так будет понятнее, в принципе. Вот у нас уже заканчивается. А, это нам показывали, что в конце... Ух ты, как мы чуть не упали, что же... Фух! Сломали шею перед самым финишем. Как же нам вот так вот не повезло. но ничего, общее зачетное число у нас 3, третье место. Очередная победа, мы на шаг ближе к концу К концу этой игры Интересно, будет наконец Наверное не будет, потому что у нас есть разные Вот, почему, видите, зеленая зона на тахометре Оп, и был бы идеальный старт, если бы стрелка в момент Старта была в зеленой зоне Вот, именно поэтому и отличается Идеальный старт, нет, идеальный Ну, там, наверное... Количество оборотов должно быть определённым, вот. Но, э, к счастью, мы первое Главное, сейчас не перенуться шею, больше себе ломать не хотим. А хотелось бы вспомнить нашу рубрику «Привет и всему свету». И в этом выпуске мы хотели передать привет нашим новым и, естественно, старым друзьям. Э, пока нам показывают статистику, и мы будем выбирать, э, где будем кататься дальше. Передаем привет... Галини Свиридова, давай, прошу прощения, если что-то сказал не так, а, склонений, к сожалению, в ютубе нету, а, а вот имя-фамилия есть. А, хотелось бы также передать привет Ростиславу Осипенко, спасибо, что ты с нами, друг наш. У нас новый друг, новый подписчик Его зовут Дэнил, или я не знаю, как правильно его зовут Но канал у него называется Дэнил Плей Тоже огромный привет Также хотелось бы передать привет уже такой маленькой принцессе Но, к счастью, ее канал называется не принцесса, а королева Ева Тоже громадный привет, мы опять сломали шею Опять перед самым финишем сломали шею, но нам засчитали первое место, Юра, Мы победили и взяли, взяли кубок, ребята! Нам еще какой-то сундучок дали. Вот, отвлеклись, и к счастью нашему огромному у нас есть громадный-громадный друг канал Spider-Man 007! Очередной привет тебе! Спасибо, что ты с нами, смотришь наши выпуски, делишься ими с нашими друзьями. А пока, наверное, хотим посмотреть бесплатный. Э -э что-то пошло не так, что пошло не так. Вот, э видели, я нажал на бесплатно получить подвеску. или 4 на 4, Я не знаю, что это... Нет, это не подвеска. Ну, в общем, улучшить машинку бесплатно, а не получилось. Э -э ну, что-то пошло не так и не дали. В принципе, я попробовал несколько раз, это был не, не один раз несколько, ну, к сожалению, видео не пошло, и улучшалку нам не дали. Такое случается, как и случается, мы уже, наверное, какой раз третий или четвертый ломаем шею, я уже не помню, напомните, какой раз ломаем мы шею, но ничего страшного, ведь в следующем заезде будет все нормально, все хорошо, все отлично. Осталось только дождаться его, и мы стартуем с третьей позиции, на нас третье место на теперешний момент давайте улучшать улучшать свою позицию ведь нам третье места не нужны нам нужны деньги для улучшения я кстати ой-ой-ой-ой-ой опять это несчастье что то сегодня нам как-то не везет все наш товарищ оптимус стомает шею. вот ребят хотел вас попросить а напишите пожалуйста какие у вас ники в этой игре как-то скреативничал или еще как-то или нам переназваться и заново начинать проходить эту игру. Я думаю, Оптимус это оптимальное имя такое. Ну, пришло в голову и мы назвали так. А у нас такие склоны страшно страшно такие коварные и ребята уже прокачанные, мы видим по их автомобилям. У нас вторая позиция, наш дружище от нас как-то оторвался так сильно-сильно-сильно. Я боюсь, что мы, да, не догнали, но вторая позиция тоже неплохо, по крайней мере, мы шею не сломали. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх, делитесь нашим видео. Пока-пока, ребят.